12 сентября в Казанском федеральном состоялся визит представителей германской службы академических обменов, Посетив ознакомительную экскурсию в музей истории Казанского федерального, делегаты обсудили вопросы расширения сотрудничества. К слову, сотрудничество между Казанским университетом и германской службой академических обменов активно развивается с момента открытия московского представительства службы еще в 1993 году. В ходе встречи в Казанском федеральном университете поднялся целый спектр вопросов, касающихся дальнейшей совместной работы. Отметим, что КФУ активно участвует в стипендиальных программах германской службы академических обменов и уже около 30 лет оказывает финансовую поддержку сотрудничеству между Казанским и Гисенским университетами при организации двустороннего научного обмена. И это далеко не предел.